время суток дорогие зрители канала в данном видео будет обзор спустя год использования kivetv за этот год в принципе сказать что он каким-то образом работал неправильно это как бы не неверно были какие-то мелкие косяки но в основном все совпадает с теми ожиданиями и той ценой которая была заплачена то есть на момент покупки его брал за это в Украине 4200, и то есть диагональ 32, и меня это вполне устраивало. Единственное, что бывают, косяки с обновлениями, и после некоторых обновлений телевизор, бывают какие-то тормоза или же какие-то глюки, небозначительные, но бывает. В остальном, как картинка, так и качество самого телевизора радует никаких э, нареканий вот, допустим видел в интернете что лагает как-то что-то что-то не работает, такого не было единственное что меня не устроило это звук с самого телевизора то есть стоят наверное какие-то недорогие динамики и поэтому пришлось дополнительно поставить колонки с сабвуфером то есть, после этого проблема с звуком решилась, также пробовал запускать различные приложения на нем то есть у меня вот видите, как сейчас, то это я уже сбросил на стандарт, обновил до полного и установил мне самые необходимые. Ранее я устанавливал, раньше смотрел различные приложения, игры, то есть э, работает все. Так же самое, подсоединял клавиатуру мышку. Э, вполне достойно работает все. Единственное, что после компьютера непривычно то что и по экрану очень э, получается как быстро двигается мышка то есть э, за счет э, диагонали мышка как теряется вот это единственный минус но это надо приловчиться привыкнуть и то есть никаких бы проблем не было по э, целому могу сказать э, плохая репутация как есть э, говорят что вот плохая компания плохие телевизоры это все вранье и со своего опыта скажу, что как у меня, так и у родителей стоят Киеве ТВ. Эти телевизоры работают хорошо. Нарекание с их функционалом я бы сказал. То есть конкретно за свои деньги отрабатывает телевизор на полную. Повторюсь еще, единственное, вот это звучание. Допустим, как моно звук какой-то такой. То есть, а в остальном вот я, допустим, пользуюсь функционалом, который мне нужен, работает все также по Т2 я себе просто по кибе-ТВ подсоединял, оплачиваешь определенную сумму денег и смотришь телевидение, поэтому цифровую ТВ с подключением антенны не использовал. но ну, пробовал, все работает. Далее очень удобно это вот эти HDMI кабели. Подсоединяешь все спокойно, все штекеры, аудио, видео, все проверялось, все работает, все работает неплохо. Также при любом ну, каким-то там косякам что-либо не так просто заходили в настройки управления и сбрасывали эти обновления все если что-либо не так с коробки то вы берете обновление скатили на ноль если это не помогло киви т.в. эта компания киви предоставляет саму <coughs> прошилку то есть, если прям уже полностью убили телевизора, не знаю на 0 его, он у вас уже не запускается, нигде ничего. Существуют специализированные прошивки, то есть их устанавливают на флешку. И по цене к телевизору. Там определенная комбинация, это можно посмотреть в интернете, если кто интересуется. И компьютер, точнее телевизор, извиняюсь, прошивается до стандарта, то есть до последней работоспособной версии операционной системы. Это также подробнее скажу, что работает на операционной системе Android и очень и очень хорошо. Также вот видна модель 32 FP50JU, то есть версия ядра, обновление, когда какая система безопасности, все, то есть все моменты видны по сборке, версия, модель. Повторюсь, ну а так в принципе. Очень и очень доволен телевизором, советую брать. Если же, конечно, какие-то моменты, если сравнить его, может быть, с какими-то аналогами, там, Samsung, не знаю, еще каких-то компаний. Понятно, что те выигрывают, и у них может быть что-либо лучше. Но здесь идется цена и качество. То есть, Samsung непонятно его можно взять 32 диагональ, но стоимость его будет на порядок выше, а функционал, возможно, тот же. И все. Думайте сами, выбирайте сами. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.